друзья всем привет сегодня с вами фишерман хунтер сегодня 1 октября решил короче сгонять проверить корчашку ну, вот. ехал вот так по дороге тут вот канал короче смотрю вот здесь сзади утки сидят я вот так вот заехал сюда велет бросил сюда так подошел вот сюда. сюда вот подошел и вот туда вот так сюда, сюда поднялись, короче, два прикоса туда пошли. И отсюда черок, короче, из-за пуста полетел. Он, короче, в лёд, упал, там, Сейчас пойдем с вами достанем. Чирочка! Хотя я, блин, по черкам и не стрелял нынче, вообще с открытия даже. Как бы и не хотел стрелять. По планам у меня было не, не бить черков. Но, блин, в азарте я его замолотил. Вон он лежит чероки. Сейчас достанем. Ну как никак, черок считается самым вкусным из уток. <coughs> У него офигенный запах мяса. Вот он лежит, чирок вот. Не знаю, зайду я сюда, нет, тут вязка похоже ну О, да тут вода. Тут, в принципе, ты не сильно глубоко. Ой, иду еще не проваливаюсь, а здесь уже все. Глубоко, друзья. Да проще палочку выломать. Сейчас я палочку сломаю и достану. Сейчас, дорогие. <coughs> вот. Короче, ставим лайки. Подписываемся на канал. И так, так, так, так, так, так, так, так, так, Летающие телефоны. Ой. Там вертушка летит. Да ну что. Сейчас достанем. Чирка. Вот. Как раз на нас идет вертуха. Друзья, первый нынче черок ну, в смысле, за осеннее Открытие первый Вот он Вот такой черкодрап Вот Короче, это трескунок Трескунок черка Черок-трескунок, короче Ну, ничего Это нормальная птица вот многим людям на Ютубе я говорил что с фетера у меня удачнее получается стрелять вот в лед даже сбил и черка вот фетер нормальные патроны не то что... вот многим людям на Ютубе я говорил что с фетера у меня лучше получается стрелять не то что с вот видите с фетера стрельнул в лед короче во-первых во вторых как бы это вот с первого раза но в основном получается с первого, со второго, ну максимум с третьего, это редко бывает, что сбиваешь с фетровских. С главпатрона у меня неудачно, потому что я не знаю, может у меня дольное сужение не рассчитано для, такого, для такой навески пороха или крови, там они же все разные патроны. Вот я подобрал для себя патроны фетра, они вот удачны для меня, для моего ствола. Вот. Рекорд вообще говно для меня, тоже не могу с него попасть нормально. Вот. Стрелял я еще, учесть нужно то, что я не с дроби, а с нулевки Нулевка контейнерная Во-первых, не разбил, главное, что черка, как бы стреляешь по уткам, тоже как бы сильно не разбивает вот. Много дроби не попадает, черка. достаточно убойно Вот эти дробины попадет, если на утки сразу И на дробовые патроны у меня, короче, с деньгами сейчас проблемы Не могу дробовых патронов купить, как-то так Осталось 7 штук всего патронов дробовых. Ну, именно вот таких вот нулевок и все. И я от, от, отохотился и на косачей, и на уток. Че, друзья, зашел опять карчашечку проверить. Там братанчиков залезло вон сколько. Ну хорошо, залезло. Я их солю сейчас под прессом дома. Сейчас паузу поставлю. Засниму потом сколько будет. Что, друзья, вот сколько ротанчиков. Вот карасик вот такой попался. Ну, ротанчиков я под пресс, а карасика собачки отдам. Короче, друзья, 76 штук. Вот видите, мешочек такой. Половина из-под хлеба, который. Вот. Вот такие дела ротанчики под пресс пойдут. Потом, как мой, его будут солиться. Они сейчас под прессом у меня лежат. У меня уже полведра. 12 литрового. И это под прессом, короче, в кирпичами. Кирпичом задавленный. Сверху еще грузило 20 вот. Потом, короче, достану. Вымочу. Завялю чуть-чуть и закопчу. Как мой его. Что, друзья, сейчас 15 штук поднялось оттуда. И на меня вот так заходят. Я, короче, шибанул. Вот одна лежит. Вот. По центру. Прям по центру экрана. Видите? Блин, а лодки нету. Собака, а... Как ее доставать, не знаю. Даже и не представляю, блин. Как достать? Вот собака, а? С первого выстрела взял я... Блин. Сука. Как-то так, друзья. Он табун херачит над лесом. Он там может сейчас выйти на берёзка. Надеется, что ветром поднесет ее сюда. Вот. Фетр рулит, короче, друзья. С фетра с двух нулей бабахнул. Упала сразу же. Вот. Такие дела, друзья. Лодочку бы, блин, сейчас. Че я не взял лодку, блять? Ну, сейчас подождем. Ветер вроде в нашу сторону. Может повезет. Да тут вроде должны охотники сейчас проезжать будут. Можно будет спросить лодку, если в чё. Друзья, над берегом третий взял. Маленечко зараненное, но ничего. связь, короче. Третья лодка. Черка я уже домой увез. Сейчас вот приехал, короче, за этим. Лодку домой съездил взял. Короче, за сегодня уже почти 17 километров проехал. На велике. Вот сейчас, короче, лодочку взял. Уже вот так вот стемнело, друзья. Как я вам снимал. Вот связи. Связи, ага. Вот так, короче, шла, метров 40. Я по ней бабах. Она, короче, вот так пролетела, и он туда в куст, короче, упал. Вот здесь вот гильзу я сейчас только что поднял, вы видели. Видите, Фетровская. Ага. Нормально, друзья. Вон еще табунок идет. Вон там идет. Но у меня один всего вставленный. И они высоко, друзья. А, хотя это чайки. Это чайкобосы идут чайки чайки видите кто-то поливает там на базе вон там кто-то поливает ладно пойду мне еще до этого до утки до той до моей которая лежит которую тоже в лед сбил осталось короче метров 700 пойду все друзья вот он и крикаш лежит сейчас поближе подплыву вон луна уже вылезла так уже стемнело. Вот он, который. Второй был. Второй. По факту сегодня третий. Взятый в лед. С двух нулей. Нормальный крикаш. Ладно, чё Пойду выходить. Уже время много. Темнеет уже. Смысла чего не вижу никакого ходит. Сейчас выйду, пойду по берегу домой. Надо будет мне еще ротанов забрать и проверить карчашку. Все, давайте. Ставим лайки, подписываемся на канал, друзья. Пишем комментарии. Вот такие вот лайкосы ставим, кому нравится. Кто может, помогает каналу. Денежными средствами на патроны. Ну, а вот вечером, друзья, попался карасик где-то. Сороковничек. Вот. И шесть ротанчиков. Или пять. Пять ротанчиков.